Пища, мелкие животные, захваченные щупальцами гидры, поступают в кишечную полость через единственное отверстие, которое служит как ротовым, так и анальным.